Здравствуйте дорогие друзья, на связи Жениров Павел, психолог по тревожным расстройствам И сегодня у меня к вам несколько вопросов Как вы думаете, а что же общего между депрессией, паническими атаками, социофобией, обсессивно-компульсивным расстройством, навязчивыми мыслями, бессонницей, проблемами с аппетитом, состоянием сильного головокружения, тахикардией Дереализацией, деперсонализации, неврозом, вегетососудистой дистонии. Как вы думаете? И дело здесь в том, что ответ он нереально не печальный. Это все проблемы, которые являются либо отражением высокой тревожности, либо следствием высокой тревожности. Давайте в двух словах я поясню. Например, когда у человека депрессия, это связано с его высокой тревожностью, из-за которой он постоянно испытывает страх и не способен нормально спать, есть, получать удовольствие от того, что раньше позволяло ему испытывать позитивные эмоции. То есть, убирая тревожность, у человека проходит депрессия. Когда мы говорим об обсессивно-компульсивном расстройстве, это страх навязчивых мыслей, навязчивые действия. То есть, человек испытывает навязчивые мысли, что является, опять же, его страхами. Из-за которых он испытывает страх Это следствие повышенной тревожности Обсессивные, это компульсивные различные его действия Которые он собирается делать Он делает также из-за страха что например, Если он сейчас не протрет ручку, что что-то случится То есть страх повышенной тревожности толкает его на эти компульсии Если мы говорим о социофобии Это страх за то, что подумают люди Это повышенная тревожность за мнение окружающих Невроз, тревожное расстройство – это вообще одно и то же. Вегетососудистая дистонии это симптомы, которые возникают у человека на фоне высокой тревожности, такие как сердцебиение, крестистолии, головокружение и так далее. Панические атаки – это апогей высокой тревожности, когда человек уже боится своих же симптомов страха. И здесь мы приходим к выводу, что на сегодняшний день… Очень много процентов населения страдает разными какими-то эмоциональными проблемами, но у всех у них общий источник – высокая тревожность. И именно поэтому можно назвать это чумой 21 века. К сожалению, высокую тревожность сегодня никто не может убрать. Ну, кроме меня. Я могу убрать высокую тревожность. Но дело здесь не в том, что это действительно так. Просто дело в том, чтобы понять суть, как она возникает, и пройти обратно, в том направлении, как она возникала, и пойти в направлении противоположным, чтобы она ушла, чтобы ее не было. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что высокая тревожность это то, что помогают решать антидепрессанты, например. То есть антидепрессанты, они не убирают депрессию, они снижают тревожность, и человек чувствует себя лучше. Даже антидепрессанты, транквилизаторы, успокоительные они все направлены на то, чтобы убрать высокую тревожность. Но при этом нам никто не говорит, вам никто не говорит, что именно с этим надо работать. В большинстве случаев я просто для чего снимаю именно это видео сегодня? Для того, чтобы вы поняли ключевую мысль, что... Все, что у вас сейчас есть, как люди говорят, у меня невротические убеждения, у меня компенсации, у меня там что-то депрессивное состояние, у меня депрессия, у меня вегетососудистая дистония сосудов, понимаете? Вот этим вам пудрят мозг, просто пудрят мозг, не потому что люди хотят вас обмануть, а потому что они сами в этом не особо разбираются. Кто бы ко мне не обращался, с какими бы проблемами он ни называл их в начале, в итоге все оказывается, что у человека есть высокая тревожность, и все его проблемы являются всего лишь следствием высокой тревожности в его жизни. Почему я в этом уверен, спросите вы? Почему я не считаю, что на самом деле есть все эти вещи? Да потому что, когда ты снижаешь тревожность, все его проблемы, которые он считал, что они у него есть, как отдельные моменты, Например, возьмем дереализацию. Как только ты снизил тревожность, нету больше дереализации. Как только человек снизил тревожность, нету экстрасисталии, нету того, что он считал ВСД, нету невроза, потому что у него нету никаких больше тревог, переживаний, внутренних конфликтов. То есть, если у него нет высокой тревожности, у него всех этих проблем нету. То есть мы можем сделать с уверенностью вывод, что все эти проблемы были вторичным следствием высокой тревожности. И моя задача заключается в том, чтобы каждый из вас, начиная с просмотра этого видео и в дальнейшем, ориентировался исключительно на то, чтобы работать над снижением своей общей тревожности. Как это делается? Как нам снижать общую тревожность? Все очень просто, и я это говорю в каждом видео. И вам настолько сложно иногда в это поверить, потому что это звучит очень просто, но это действительно так. Ваша высокая тревожность является следствием количества событий в жизни, которые вы воспринимаете как опасные и которые вызывают страх. Ваша высокая тревожность – это ежедневно возникающий страх по мере вашей жизни. Для того, чтобы эту тревожность убрать, вам нужно сделать всего две вещи. Это зафиксировать тревожные события, которые у вас возникают. После того, как вы их зафиксировали, вам нужно их разобрать и поменять это восприятие к этим событиям. Потому что именно ваше восприятие этих событий и вызывает страх и формирует высокую тревожность. Не сами события, а именно ваше восприятие этих событий. Для этого есть много техник и методов когнитивно-поведенческой психотерапии. Есть очень много способов этого добиться. Но вы должны сосредоточиться на двух ключевых действиях. Фиксировать события, которые вы воспринимаете как опасные. Учиться этому, практиковаться этому. Второе – это менять свое восприятие к этим событиям. Не в общем свои убеждения, не в целом свое мировоззрение, а менять восприятие к отдельному, каждому событию. И только такая работа снижает тревожность. Почему? Потому что с течением времени вы как раз накапливали эти события. Они накапливались у вас и все больше и больше событий вы воспринимали как опасные. Для того, чтобы эту проблему решить, вы должны как бы не идти прямо, а развернуться на 180 и идти в обратном направлении, в направлении снижения своей тревожности за счет изменения своего восприятия каждому событию, которое сегодня вы воспринимаете как опасное. Вот и весь секрет. А все остальное – это уже механики, это уже технологии. Но самое сложное – это то, что всего несколько процентов населения людей – которые столкнулись с проблемами, которые я перечислил, какие как ВСД, невроз, тревожные расстройства, панические атаки, дереализации, синдромы всякие и так далее, СРК, ОКР, социофобии. Только единицы или малый процент людей понимают этот ключевой момент и направляют все свое внимание на работу с тревожными событиями, которые они воспринимают как опасные. И как только они начинают двигаться в этом направлении, тут же начинают чувствовать снижение тревожности, улучшается сон, аппетит, тревожность еще становится ниже. И вот они, немного поработав над этим, возвращаются в хорошее состояние. Почему? Почему это не делаете вы? Все потому, что кто-то вам говорит о других вещах. Люди вас пытаются увести от ваших проблем в область, различных псевдо терминов которыми очень удобно объяснить ваше состояние очень удобно подменить ваши понятия причинно-следственных связей и они начинают вас отводить от этого потому что тогда вы точно никогда от этого не избавитесь и вы все время будете слушать слушать Пытаться понять, и вы думаете, вот, я чуть-чуть, еще чуть-чуть пойму, и все пройдет. Еще чуть-чуть пойму, и все пройдет. Но вы не делаете вот этих два действия ключевых. А пока этого вы не делаете, ваше состояние останется прежним. Вы можете, конечно, чувствовать какие-то улучшения на фоне изменения физического состояния, образа жизни. Но процесс повышения тревожности будет продолжаться, пока вы не остановите его и не направите вспять. Я надеюсь, что вы сейчас поняли. Потому что моя основная задача заключается в том, чтобы всех вас, кто сейчас страдает от повышенной тревожности, выразумить, почему я готов это делать. Да потому что у меня есть результаты, подтверждающие правоту этой гипотезы. То, что я сейчас сказал. Я это делаю уже сотню раз в каждом случае. И это каждый раз дает результаты. Посмотрите более 100 отзывов у людей, прошедших курс психотерапии по скайпу. Дело в том что вы должны понять, что путь и решение ваших проблем близко настолько, что вы просто как у лошади, знаете, вот шоры есть, они двигаются только вперед, а решение, оно чуть-чуть рядом, просто надо взглянуть на него, увести, увести свой взор от того, что вам все время все говорят, что пишут в статьях в интернете, что рассказывают люди, даже очень авторитетные. Но вам нужно понять, что то, что говорю я, это то, что на самом деле вы и так даже давным-давно уже считали и знали, что это так. Где-то в глубине души вы уже знали, в чем суть ваших проблем. Но вы все время пытаетесь найти легкий путь, а его нет. Он есть один, и он не легкий и несложный, он просто какой-то. И если вы начнете фиксировать события, воспринимаемые ежедневно, как опасный, и менять конкретным этим событием восприятие, вот тогда вы начнете получать результаты. И вы будете четко видеть, что вот мои действия и вот мои результаты. Поэтому, если у вас сейчас еще по этой теме кто-то что-то не понял, остались вопросы, напишите их в комментариях. Я обязательно сниму еще видео, которые позволят вам лучше понять то, что я сейчас рассказал. Если ваше видео это вдохновило, обязательно поставьте лайк. Like. Спасибо большое. Пока.